Всем привет! С вами Нана Аква. Приобрел четыре новых вида креветок. Хотел бы их показать и немного рассказать, какие изменения произошли в моих креветочниках. Один из видов, которых я приобрел, это коридина оранжевые тигры. Когда-то давно уже пытался их завести, но из-за отсутствия должных знаний, к сожалению, они у меня не выжили. В этот раз, думаю, такая участь их не ждет. Уже перевел тигров на новую воду с помощью капельницы. Сейчас подожду, пока температура сравняется и буду выпускать. Тигров решил поселить совместно с черными сакурами, так как эти креветки принадлежат к разным родам, скрещиваться они не будут. Также, если решите содержать коридин совместно с неокоридинами, желательно следить за численностью неокоридин. Размножаются они гораздо быстрее, поэтому могут подавить коридин числом на самом деле придерживался правила чтобы в одном аквариуме жил один вид креветок но захотелось увеличить коллекцию оставить еще одну стойку слишком напряжно да и обслуживание одной стойки занимает достаточно много времени не говоря уже о двух вода в контейнере и аквариуме сравнялась можно выпускать креветок в новый дом обожаю этот момент когда креветки десантируются в аквариум Тигров купил 10 штук, плюсом 2 положили бонусом. Это оптимальный минимум для того, чтобы попались и самцы, и самки, и можно было бы заняться их разведением. Да и покупая меньше 10 штук, их вовсе не будет видно в аквариуме. Как-то снимал видео об этом аквариуме с красными кристаллами, и говорил, что время от времени нахожу мертвых креветок. К сожалению, так и не получилось этого предотвратить, осталась только одна креветка. Почему-то не хотят жить в этом аквариуме, следующую партию буду поселять в другой, а здесь у меня будут жить снежинки, которых я перевожу на новую воду. Подожду пока прокапываются пару часов и переселю. Креветки сейчас больше прозрачные, нежели белоснежные. Это все из-за испытанного ими стресса при перевозке, так как заказывал из другого города. А еще у меня практически осуществилась моя задумка сделать заднюю стенку этого аквариума полностью покрытую мхом. Сейчас пока что еще видно сетку, но скоро мох ее полностью зарастет. Вроде получается достаточно симпатично. Прошел день, как я заселил аквариум снежинками. Они полностью адаптировались и вернули свой белоснежный цвет. Возможно креветка не совсем красочная, как остальные виды, но все равно достаточно симпатично выглядит, особенно на темном грунте. В этом аквариуме тоже случилась напасть. Тут у меня жили креветка голубая жемчужина. Время от времени находил по одной мертвой креветке, и долго не мог понять, почему это происходит. Также в аквариуме был достаточно большой красивый кустик мха стринге. Один из моих покупателей решил его приобрести, и оказалось, куст был красив только с внешней стороны, а внутри он прогнил, собственно из-за чего и умирали креветки. После того случая я избавился от стринги и еще от нескольких видов мхов в креветочниках, так как за ними нужен очень тщательный уход и можно легко проворонить момент, когда они начнут подгнивать. Голубую жемчужину перевел в аквариум с тиграми и до сегодняшнего дня этот аквариум пустовал. Сейчас сделаю здесь подмену и наконец-то в нем появятся жильцы. Не буду снимать всю эту рутинную работу, а сразу покажу, кто тут будет жить. Долго думал, кого сюда подселить остановился на Тайване Shadow Panda. Как по мне, очень красивая креветка. Это мое первое знакомство с тайванями, до этого ни разу их не держал. Посмотрим, что из этого получится. И крайние новые жильцы, которых я приобрел, это зеленые бабаути, которые спрятались в МХУ. Немного потревожим их, чтобы посмотреть. Бабалути привлекательны тем, что они скрещиваются как с неакаридинами, так и с другими каридинами. И для людей, которые хотят большое количество разных видов креветок в одном аквариуме, но при этом не хотят, чтобы они скрещивались, бабалути будут идеальным вариантом. На данный момент они больше прозрачные, нежели зеленые. Надеюсь, что это из-за стресса и вскоре они восстановятся. Жители у меня будут совместно с кровавой Мэри. Сейчас переведу их на новую воду и покажу их поближе. В аквариуме с блюдримами никаких изменений не было, кроме того, что тут очень сильно разросся рогалистник и даже не видно корягу с анубиасами. В аквариумах с обычными и синими тиграми тоже не было каких-то грандиозных изменений. Единственное, у синих тигров убрал мох, а к обычным переехали голубые жемчужины. Аквариум с желтыми огнями тоже особо не изменился, креветки начали плодиться и в целом этот аквариум меня радует. Правда у некоторых буцефаландры начала появляться черная борода, но пока что меня это не сильно беспокоит и надеюсь это не потребует моего вмешательства. Если есть какие-то вопросы по моим аквариумам или содержанию креветок, задавайте их в комментарии. А также загляните в описание видео, в разделе советую посмотреть содержится большое количество информации о содержании креветок. А на этом все, спасибо что досмотрели видео до конца, пока.